Всем привет! С вами компания ВС Потолок и мы начинаем подготовку нового абсолютно мероприятия под названием протест. Подожди, давай, я запыхался, блядь. Что такое протест? Об этом мы узнаем в ближайшее время. На данный момент эта комната выглядит достаточно, конечно, ущербно, ужасные откосики, ужасные стены. Все это дело в течение нескольких дней мы подготовим для нового мероприятия. И сейчас вы это все, собственно, увидите своими глазами. Так, что же мы знаем о Протест? Протест ⁇ это мероприятие своего рода мастер-класс, на котором можно получить этическую базу знаний о каком-либо новом продукте в надежных потолках. увидеть увидите это все по работе на наших стендах, а также мы представляем возможность каждому желающему участнику в Протест попробовать работу с технологиями самостоятельно. Удача поставить сюда шпатель и вот этот вот руку ее оттянуть к углу, то есть, грубо говоря, мы будем в сторону угла заправлять, на руку, да, и мы отправляем в сторону угла, но если мы просто возьмем и заправим, то мы наконим складки в угол, чтобы их не нагонять, мы зажимаем четко пальцем и э, с двух сторон по очереди по чуть-чуть подталкиваем, до тех пор, пока он будет шлеп-шлеп и не заскакивается, вот. То есть мы когда вкатываем, по мере вкатывания мы начинаем отпускать полотна, которое мы держим в данном случае за правой уход. То есть мы начинаем его вслаблять и соответственно расслабляем этими легкими покатываниями.